Мы гордимся нашей сетью офисов, которая дает стабильный рост и доверие. Но возможности офлайна ограничены, и вы знаете, что мы начали активно работать онлайн. Мобильная игра «Cashbury Game» уже доступна на Play Market и в App Store. Более двух миллиардов человек по всему миру играют в мобильные игры, и все они становятся нашей потенциальной аудиторией. Анимационные ролики «Line and Space».